Здравствуйте, дорогие друзья. Всех рад приветствовать. У нас опять локдаун, слава богу, небольшой. Поэтому я предлагаю, как в 2020 году на карантине, сделать, провести, проводить онлайн-тренировки. То есть также дни, понедельник, среда, пятница, в 19.00 на моей странице в Инстаграме Boxfr. Поспоминаем, не дадим забыть, подвигаемся, поджимаемся. Всех приглашаю онлайн. Понедельник, среда, пятница. 19.00. Переходите. Всем бокса. Будем здоровы. Не унываем. До свидания.